Собственно, всем привет. Приветствую вас на канале Планета Информации. Как многим уже известно, в России происходит волна отключения аналогового телевещания и подключения цифрового. Здравствуйте на федеральном канале Россия Магаданские Вести. В студии Екатерины Исаева и сегодня мы прощаемся с эпохой аналогового вещания. В Российской Федерации продолжается поэтапное отключение эфирного вещания и переход на цифровой телевизионный сигнал. Сегодня сразу 20 регионов страны переходят на цифровое эфирное вещание. Россия сегодня вступила во второй этап телевизионной цифровизации. Ну что ж, у нас остается несколько секунд до перехода в цифровую эпоху. И сегодня я вам расскажу об одной идее, которая мне недавно пришла в голову, и я сразу же начал ее реализовывать. В качестве бонуса в телеграм-канале я выложил курс по продажам на Авито, так как это один из основных источников трафика, который понадобится нам для реализации данного бизнеса. В процессе изучения курса вы узнаете о довольно необычных способах продаж через авито как иметь несколько позиций товара подавать тысячу объявлений и продавать собственно по всей россии также вы научитесь такому важному моменту как обходить жесткие правила авито и избегать бана ваших объявлений ссылка на телеграм где лежит курсец находится в описании ну и перед тем как я расскажу вам об идее хотя наверное уже многие догадались какой товар мы будем продавать в общем, попрошу тебя сначала подписаться на канал, лайкнуть этот видос и оставить комментарий под этим видео, мне это очень поможет. Заранее тебе спасибо, но мы начинаем. Итак, грядет волна отключения аналогового телевидения. Часть регионов уже отключили, 3 июня отключат еще 33 по-моему региона и оставшиеся 21 регион будут отключать 14 октября. Кто не в курсе, в общем, те люди, которые смотрят телевизор вот с таких вот антенн, больше не смогут этого делать, если не приобретут вот такую вот коробочку под названием ресивер. В комментах, кстати, напишите, какого числа в вашем регионе планируется полное отключение аналогового ТВ. Итак, переход страны на цифру, это считается как бы якобы подарком от государства, но на деле люди будут тратить свои деньги, приобретая эти самые ресиверы, при всем при этом, если у вас в доме 2, 3 или более телевизоров, то каждому из них будет нужна цифровая приставка. Они потом со временем, конечно же, будут ломаться, выходить из строя, и самые предпринимательные. Приимчивые люди, специализированные магазины на них будут зарабатывать еще много-много лет и много-много денег. Так вот, если мы взглянем на статистику запросов, то можем увидеть колоссальную тенденцию роста по запросу «цифровая приставка». Более 700 тысяч запросов за июнь. Я работаю в сети специализированных магазинов, которые как раз таки занимаются продажей цифровых приставок. В моем регионе, в Новосибирской области, отключение аналога будет происходить только 3 июня, но люди уже практически очередями выстраиваются за этими самыми приставками, боясь, что останутся без своего любимого зомбоящика. У нас сеть магазинов, в котором я работаю, и один из них находится в городе Новокузнецк. И там отключение аналогового вещания уже произошло в начале апреля. И я наблюдаю за тенденцией продаж, и там вам скажу, творится просто нечто. Магазин, который делал выручку в среднем по 20 тысяч в день, сейчас продает на 300-350 на тысяч. Они там наняли большой штат сотрудников, добавили еще две кассы так как там в прямом смысле за ресиверами устраиваются огромная очередь. Там обычные продавцы-консультанты за апрель заработали в среднем по 100 тысяч. Представляете, какой скачок произошел и какую прибыль поиметь с этого сеть магазинов. Там цифровые приставки даже начали продавать в продуктовых магазах, насколько я знаю. На всем этом фоне я вам подкидываю такую идею, что мешает вам закупиться где-нибудь оптом, есть такой производитель фирмы «Сигнал». У нас в магазине, например, продается большое, большинство фирм именно этого поставщика. Тут, к сожалению, чтобы узнать цены, нужно отправить им заявку, и они вам отправят прайс по почте. Средняя цена у них тут в три раза меньше, чем продаются в магазинах эти самые ресиверы. Розничные ценники вы сейчас видите у себя на экранах, но, по-моему, фирма «Сигнал» не работают с физлицами, то есть, если у вас нет ИПшки, то вы не сможете сделать у них оптовый заказ. Хотя это не точно нужно, этот вопрос еще уточнить. Ну, элементарно, даже на Alibaba в среднем хороший ресивер, ничем не отличающийся от тех, что повсеместно продаются сейчас в магазинах, даже тех же сигналовских, те, что я вам сейчас показывал. Они все, абсолютно все производятся в Китае. На Alibaba они стоят в среднем по 5-6 долларов. Реализовывать их можно через интернет-магазины, например, через какой-нибудь конструктор на Тильди Сайт создать, создать рекламу, и я уверен, что они будут хорошо продаваться в регионах, в которых отключается аналоговое ТВ. Еще можно закинуть объявление в самую активную группу вашего города, там, например, подслушано какой какой-нибудь Челябинск» или «Новости Челябинска», и оттуда, я думаю, тоже будет немало заявок. Также, если вы будете арендовать какое-то помещение для занятия таким бизнесом в качестве так называемого кросс то есть в качестве сопутствующего товара, можно продавать еще и наружные и комнатные антенны. Стоят они примерно так же, как и сам ресивер, некоторые даже подороже, то есть если вы еще и будете продавать к ресиверам антенн, то это позволит увеличить вашу выручку в два раза. Единственное, перед продажей нужно выявлять потребность покупателя в той или иной антенне, нужно выяснить где человек живет и прикинуть расстояние до телевизионного ретранслятора. Если расстояние более 10 километров, то человеку нужна наружная антенна, если меньше, то подойдет комнатная. Как сделал я? По счастливой случайности удалось мне купить небольшую партию вот таких вот ресиверов фирмы Эфир дистрибьютором которого является тот же сигнал э, за недорогую цену всего по 400 рублей за штуку я их купил я буквально два дня назад закинул объявление о продаже ресиверов оптом по 700 рублей за одну штуку минимальное количество продажи от 10 штук просто не паре сделал две фотографии и выложил объявление на авито и юлу и уже вчера утром мы встретились с человеком и он забрал у меня 10 ресиверов Купил я 30, 10 уже продал, вот 20 у меня еще осталось. Если будет еще такая возможность купить по такой же цене, то я обязательно это сделаю. Так как я уверен, что после 3 июня они разлетятся как горячие пирожки. Что можно сделать еще? Можно создать какой-нибудь лендос, такого я, кстати, еще не видел. Запустить рекламу на те регионы, где идет отключение аналога. Можно открыть офлайн точку и также успешно продавать. Как минимум месяц после отключения аналога будут идти мега-продажи. Как будет дальше, я не знаю. Но такая вот идея у меня созрела. Хотя, я думаю, созрела она не только у меня. Но, в общем-то, пищу для размышления я вам дал. Потому что продаваться эти маленькие коробочки будут скоро на каждом-каждом углу. Напоминаю, дорогие друзья, что курс по Авито вы можете скачать и изучить бесплатно в нашем телеграм-канале. Ссылку на него вы найдете в описании к этому ролику. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось это видео, и обязательно напишите комментарий, что думаете по этому поводу. На сегодня это все. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!